Знаете, с каким звуком злится Бурундук? Здоров, это снова я, Кетхед. Уже месяца три прошло с момента выхода моего последнего видео. Да. И я врываюсь с ноги, чтобы поздравить тебя. Новый 2220 2222 Рик. Короче, с 2022 годом. Ладно, думаю, долго говорить не буду. Только пожелайте тебе счастья, здоровья и приятного просмотра. И что это? Какой доступ? Второй? Фредди! Вы шутите? Отлично! Я прям дверь угадал. Прямо. вообще. No, спасибо конечно <laughs> как классно что они мне показали где находятся мои врачи не знаю что бы я без них сделал Gregory, oh, the fuck чего? <смех> <Чё>? <смех> так, я не Что-то вообще не по плану пошло. Like order, Отлично. <смех> Что-то новенькое. Привет, ребята. Любите вашу паучку. Сможете задним выпить по бутылке каждого вида. В частности, в Звездном Испытании. Виноград, лимон, вишни. Все ваши покупки будут сохраняться в памяти часов фаз. Выпейте их все. Будьте первыми. Станьте всех на районе. Блять. по смерти, Интересно, где это вы раньше были? Ну, да, хрен с вами. Не могу. Зря я это сделал, ладно. Вы ха-ха <coughs> <coughs> Л, эй, сам диджей again. Нравится мне, как этот Фредди говорит, типа Ну да, случаются иногда какие-то происшествия Ну да, люди иногда пугаются этого, ну бывает, ну чё Ну разве такое не бывает? Бывает, бывает иди ты лесом Кто-кто, вот они меня раздражают Ладно, начнем с самого простого. Тебудка дешевле. О, чёрт Лучше с фонариком покажу. Вообще отлично. Такий скидочифт. ха я теперь вижу, куда весь бюджет ушел. А, отлично. Теперь мне топать с безглазый Рокси. А, это еще в какой-то как Казахстан. А, меня прям к Все глаза заберу. О, <смех> <смех> как мило. Привет, дверь <смех> слева. Спасибо Ой, как мил с вашей стороны Остаться, уйти, Ваня Наконец-то Прошел